Факты малоизвестные или забытые. Пару документов дам, не откажетесь. Почитайте. Станя, а -то -то. Так нет, дома я не говорю сейчас. Я просто вам отдам, и вы дома почитаете сейчас. Сейчас. А вас отключали-то почему? За неуплату? За неуплату, за небольшую. Ну как сейчас у меня небольшая оплата. Потому что я две месяца не ждал здесь. Вообще, о это? Это о том, что социальные государства никогда не девалось. И оно на самом деле существовало и что на 25 лет морозить людям голову, заставляя за их же собственность платить. А кему там-то для чего? Читайте дома? Потому что это не надо. Не надо? Знаешь, почему не надо? Потому что тебя все устраивает, да? да. А твоих детей не будут устраивать. Да, Они сами, сами разберутся. Сами разберутся. Тебе нафиг это не надо, а? Если положено платить, значит нужно платить. Мы тоже так же платим. Там, так я, я не против платить. Если вы это самое платить по. Еще скажите ваш телефончик. Китай. Но у, у, у вас в компьютере такой же телефон, ничем не изменился? Нет, нет, нет, нет. Что тогда хочешь. Просто я говорю то, что это самое. Все вас устраивает, видимо, вас устраивает, да. Безписанственно. Сейчас, подождите, сейчас я еще. Дальше, почитай. Я и... Так вот. Тяжело. Деды, Деды-то -деды навсегда воевали. За вот так, так, Делать нечего было. Не знаю, не знаю. У нас дети уже большие. А на следующее поколение ну, давайте. Конечно. И и о чем я о чем вам говорю? Что вам-то это? Так, последнее показание у вас. 1233. Так, сейчас, сейчас еще Доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать? Это возмутительно!